Ну, очень срочная продажа ПГТ «Сириус. Квартира с ремонтом». Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске срочная продажа квартиры с ремонтом в ПГТ «Сириус». Под нами речка Мзымта. Это поселок городского типа «Сириус». А за спиной оператора, Женя, покажи, там, собственно, центр Адлера. Где вся инфраструктура, школы, сады, поликлиники, скверы и так далее, и так далее. Место абсолютно ровное, как многие из вас любят, до моря несколько минут пешком. Ой, какие красивые снежные горы, красные поляны. Итак, это речка Мзымта, кстати, где можно половить рыбу. Неплохо обустроили набережную, все в брусчатке, лавочки, освещение. А это уже поселок городского типа Сириус. О нем подробнее расскажу чуть позже. А квартиру с ремонтом будем смотреть вот в этом доме, где написано «Столовая, ем и ем». А сейчас переместимся в центр Адлера. Левее на ваших экранах ТРЦ «Мандарин». Там же пляж «Мандарин» считается одним из лучших в Адлере. Там, собственно, происходят всевозможные тусовки. А это аллея воинской славы. Не знаю, меня прям с ума своят эти кипарисы. Настолько они красивые. Ну что ну, две минуты, и вы находитесь вот на этой славной аллее. Кстати, мои продавцы живут в этом доме постоянно. Ну, они любят вот весь этот движ. И, кстати, продают квартиру, остаются там же, никуда не переезжают. А так вообще идеальное место для отдыха, для сдачи квартиры в аренду. Сдается круглый год, сдается дорого. Но здесь прямо в эпицентре событий. А вот там через речку уже другой пляж, по-моему, называется Сочи-Форния. Ну, а до пляжа Олимпийской набережной примерно... Ну, минут 20, там 25 пешком. Сыроварня, ресторан к вашим услугам, круглый год. Ай, народа сколько. Народ греется на солнышке. Ну, здесь же Макдональдс Макдональдски, Кейси и так далее. Но прелесто вот в этом пляже. Вот так сегодня выглядит пляж Пандарин. Давайте прям немножечко вам декабрьского предновогоднего моря в ленту. А потом пойдем смотреть саму квартиру, причем по хорошей цене. Классно. Народ лежит на камушках. Собака, привет! Рыбаки ловят рыбу. В общем, народ отдыхает. Вот видите, спортивная движуха здесь. Спортивно-пивная. Ну, а я переместился в ПГТ «Сириус». Вот парадокс, да? ПГТ «Сириус» не входит в состав Сочи. ПГТ «Сириус» — это совсем другое налогообложение. Почитайте, пожалуйста, в интернете. ПГТ «Сириус» — это будущее ваших детей в любых направлениях — в спорте, там, в математике или и так далее. Ну, здесь вот такого транспорта хоть отбавляй, на самом деле. И прелесть в том, что здесь вот абсолютно все. Вот вы вышли прямо из дома. Вот вышли, и тут у вас вот все. Вот все, что вы захотите. Смотрите, ресторан такой, кофейня такая. А ресторан другой, столовая, ем и ем. -эм. Я, кстати, время от времени тут, правда, кушаю. Очень и очень вкусно. Вот так выглядит сам дом. Давайте сейчас его с другой стороны обойду. Там есть парковка. Парковка для великов. В общем, это неограниченные возможности для ваших детей. Вы поймите, что Сириус это, знаете, как... Майами будет, вы просто почитайте, наберите в интернете. П -г Сириус. это научно-технологический центр, ну типа как Осколково в Москве. Здесь будут учиться дети богатых родителей. Вот еще одна столовая. Это совсем… вот так выглядит дом. Совсем не для бедных людей будет ПГТСириус сейчас как раз таки сюда и нужно вкладывать деньги. С задней стороны дом прям утопает в елочках. В общем, это въезд на парковку, ну, соответственно, за отдельную плату. Давайте еще немножко прям окрестности вам покажу. А ведь многие еще недооценивают, что же такое ПГТ Сириус. Многие еще не понимают, что через несколько лет здесь будет просто зона лакши. Это будет Майами. А те, кто понимают, они покупают здесь квартиры. Поэтому обязательно почитайте про ПГТ Сириус или посмотрите мой выпуск. Ссылка выскочит в правом верхнем Слушайте, ну что я вас мотать здесь буду по окрестностям, по этим закаукам. Ну все тут есть, друзья. Все, все, все для комфортного отдыха и проживания. В зелени тут все утопает. Квартира находится на улице Набережная, дом 2. Такая симпатичная входная группа. Есть Консьерж. Конечно же, лифт, грузопассажирский. Квартира находится на втором этаже, в подъезде картины, видеонаблюдения, все чисто и аккуратно. так заходим в квартиру она общей площадью 39 метров прям уютная такая знаете теплая такая тут атмосфера вместительный шкаф с зеркалами высокие потолки пожарная сигнализация очень такое вот это неплохое напольное покрытие совмещенный санузел душевая кабина она студия но повторюсь очень такая атмосферная прям уютная кухонную зону вынесли отсюда свеженький прям такой ремонт и на мой взгляд качественный все коммуникации центральные собственная котельня очень много света Такие подсветочки еще включаются. Большой телевизор. Двухуровневые потолки. Здесь еще вместительный шкаф. И потрясающий вид. Есть балкон. Вид получается и на речку, и на снежные холмы красные поляны на речку мзымта на центр адлера и на море вот это кресло продавцы заберут свою новую квартиру находится здесь же с этого района они никуда не уезжают они живут постоянно хороший матрас поднимается мои продавцы здесь живут постоянно и вот эту ротанговую мебель тоже заберут Остальное все остается. Такой аля. Кабинет, кондиционер. И, кстати, когда пролетают самолеты, их тут практически не слышно, потому что летят они не здесь, а как бы там, за домом. Поэтому звук едва доносится. Друзья, продать нужно действительно быстро, поэтому мы поставили цену самую низкую в этой локации. Чтобы вы понимали, средняя цена здесь переваливает уже за 500 тысяч, и она будет только расти, помяните мое слово. Значит, стоимость данной квартиры 17 миллионов, в пересчете это получается где-то 435 тысяч за квадратный метр. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, обязательно поставьте чтобы не пропустить интересные интересное предложение ну, а на сегодня все с вами был дмитрий волков канал волк стрит до новых видео пока